В общем, на насыпала себе кофе Тут даже ножницы лежат удобно Никто их не забирает То есть кофеечек вот сделал себе горячий И сейчас на кассу Сейчас мне посчитают все вместе Взяла себе орешки Орешки, воду и кофе. И... Так, Орешки, воду и кофе. Все правильно. да? Так, 47. 61 бат. Ну-ну-ну. No, no, no. И на кассе всегда предлагают крышки. То есть обязательно предлагают. И сейчас я ей даю, чтобы она взяла все. Капун-кап. -кап. Ну, а мы с вами идем сейчас пиво курим поедем дальше да. поедем дальше в Лаос делают визу кое того я обрадую что что что что ну в общем ладно останется маленьким секретом пойдем тут место где курить сидел рядом с девчонками ну, пришел европеец какой-то, сказал, там мое место, хотел девчонок рассадить. Я перевез вперед к водителю, в общем, с водителем остался. Ну, и вот, как видите, он там вот монах бродит. И, то есть, это нормальная ситуация, стоит от монаха. Лавочки обгажены птицами. мы сейчас здесь присадим Возле фонтанчика фонтанчики и подкурим вот такой вот фонтанчик Что. В общем, мы уже постояли и уже потихонечку загружаемся. Нам выдали паспорта, простояли мы на стоянке, ну, почти полчаса. Полчаса простояли и выдали нам еще вот такие вот бейджики. Сейчас покажу. Обычно подавали нам на границе. Общем, у меня номер пять, то есть. Они по цвету, похоже, водитель тоже решил покурить И я с ним передачу покурю В общем, нас будут по бейджикам искать, если мы вдруг потеряемся И толпой быстренько проводить через границу с Лаосом Окей Все, он говорит, поехали В общем, ребят, осталось нам 400 километров, а вы со мной Поехали ну что, девчонки и мальчишки У нас очередная остановка Еще одна заправка Сейчас заправились Это предпоследняя остановка И уже Где-то километров нам осталось проехать Сейчас скажу вам точно Время сейчас 15 минут второго Осталось нам проехать Сколько нам осталось проехать Осталось нам 220 километров Проехать, да? Финишный ну, до финиша, в общем, до границы. Там будет у нас граница. И река будет называться миконг. Сейчас точно скажу. Река у нас называется миконг. Правильно. В общем, дорога протекает. В принципе, легко. Непринужденно. Да, река Миконг, которая разделяет. Таиланд и Лаос Там мы пройдем границу И часов по 11 уже наверное, в 10 утра будем в посольстве Сделаем визу И где-то остановимся в каком-то отеле В каком я не знаю Сейчас я пойду быстренько сделаю свои дела И поедем дальше Ну а вы со мной путешествуете Оставайтесь, со мной будет интересно Поехали дальше Котяра кя пришел Кс -кс -кс -кс -кс -кс. что, девчонки и мальчишки Осталось 110 километров У нас еще одна остановочка почему-то Я думал, что прошлая остановка была предпоследняя Но в итоге у нас еще одна остановочка Ехать там еще в часа, наверное, два точно Ехать, чтобы там меньше находиться со мной видите дальше народ половина стал даже не стал выходить а все спят уже ставшие я полумощник и сидит в интернете а днем спать так что завтра днем будет спать немножко поснимаю волос сниму посольство чтобы это увидеть поехали дальше Девчонки и мальчишки, мы приехали к границе Лаоса. Ну, точнее, мы сейчас на территории еще Таиланда. Это граница Таиланда. А туда дальше будет, как мы пересекем речку Миконг, будет территория уже Лаоса. А маршрут протяженностью от моего конда, навигатор показывает 690 километров. Ну, 700 километров, грубо говоря. 4 остановки было и пятая у нас как бы ну, не запланированная остановочка была если кто-то фотографии не сделал дорогу с собой не успели взять можете приехать на конечную и вас тут быстренько оденут и сфотографируют на паспорт ой на визу то есть рубашки есть куча рубашек а граница должна открыться то ли в 6 то ли в 7 часов вы узнаете. И, кстати, по поводу алкоголя, ребятишки, а, ни в одном севане вы не купите, даже на границе. И старайтесь не пить, потому что вас могут даже высадить с транспорта, на котором вы поедете. Ну а мы сейчас будем бродить, ходить, что-нибудь попытаемся поснимать на территории Таиланда. Что пока не знаю. Потому что здесь, в принципе, у границы снимать нечего. Вот 7. единственное, цены такие же, как и везде. Кто захочет поехать самостоятельно, можете поехать. Но, в принципе, ничего не выиграете. Потому что по деньгам ну, максимум 500 бат. Это не факт. Кстати, границу можно пересечь вот на таком туке местном. Таких туков очень много в Бангкоке, ну и здесь, а также в Лаосе. Очень удобная телега. Это вообще какой-то прокаченный, никелированный, прям чистенький, вот такой, вот смотрите, прям любо смотреть на него. Хозяин прям следит за, своей, за своим конем, молодца. Крокодилы сделаны. Гравировочку. Такой прям прокачанный байк. Музыка интересная. Есть у него здесь. Движок не знаю какой, не разбираюсь. Ну, ягуар какой-то нарисован. Английский, наверное. Прикольная. Тарантайка. Я бы такую себе тоже бы хотел приобрести. Ну, в Паттайе непонятно, почему в Паттайе такие не катаются. Запрещаю такие трехколесники. Поэтому... Вот еще один БАС приехал. В общем, сейчас все соберутся большой дружной толпой. Возле того ограждения. Вот там вот сейчас попытаюсь сфокусировать... Освещение плохое, мало света А, кстати, алкоголь По поводу алкоголя, ребят Чуть-чуть обманул вас Алкоголь можно купить, ну, не сейчас Не в это время А когда уже будет ну, вот Когда мы обратно возвращаемся Это где -то часов в обед Там 12 час Здесь кафешки есть Вот с левой стороны туда, куда я палец показываю Там можно, ну, на собственном опыте Говорю, потому что покупал пиво но потом пожалел в дороге, потому что ссать охота, как мясной медведю, бороться. Поэтому пиво не пейте. Старайтесь меньше пить жидкости, чтобы меньше хотелось все-таки сходить в туалет. В общем, будет продолжение уже с границы. Буду снимать скрыто чтобы тайские таможенники не догадались, что ведется съемка. Ну а сейчас пойдем в посмотрим что-нибудь перекусить. Надо пожевать. Пойдемте. Все они хорошо, прохладненько, там, И, кстати, впереди ехал, не так сильно замерз. Так сильно замерз, как в салоне Ну, что-то даже не знаю, чего бы съесть Что-то и есть неохота Кофейку надо точно, вот Сейчас мы себе кофейку возьмем стаканчик пьем кофе берем ножнички отрезаем насыпаем и что это мы сейчас пойдем на улицу с сигареткой попьем кофе Вот так вот. В общем, кофеек. Все сонды, все спать хотят. А мне похер. Я уже привык не спать до утра. Поэтому у меня не в одном глазу, как говорится. А, Блян, здесь вон такой кофе еще есть можно было взять с автоматом. Я не увидел сразу. Видел ладно. Так вот поставим горячий кофе. Ох. Кому-то знакомый звук с Эвана и Левана, когда двери открываются. О, ну, ну, ну. Видите, опять предлагают крышку одеть. Хамыч. 27. 20. В общем, 20 бат кофе стоит. Мы с вами берем кофе. газовый а, на 20... Значит, не, а, 14 бат. Да. Так, ну что. Птички поют. Пойдемте на красные светушки. Попробуем. I could